Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале Все для клёва». Сегодня мы решили продолжить нашу традицию и приехали большой компанией в Вилково, чтобы порыбачить на Дунае. Уверен, что нас ждут яркие и необычайные моменты. В прошлом году наша компания была меньше, ну где-то примерно в два раза, да, у нас было пятеро. Сейчас у нас уже 11 человек и уверен, что в следующем году у нас будет еще больше. Планируем быть на рыбалке три дня. Провизии взяли на неделю. Поэтому считаю, что у нас все получится. Это первая часть видео. Скоро ждите продолжения. Всем приятного просмотра. Подожди, а что воды нету? Где наделась? Она ж была. Где вода? Выпил? Это ваш этот... Кум ваш выпил воду? Всю воду выпил. А что ты думаешь? Да, друзья, если вы помните, в прошлом видео показывал, как кум... Женин пил воду, да? Да, да. Ребята! Короче, вы поняли, да? воду можно не брать с собой. Назад, туда. Что, сели? Надо, сюда. не могут. эти вот Паш, приди да, а, да, да. Да, все, подожди, подожди, я хоть залезу, бляха. И знаете что? Йо, вообще. Через буртание запечатать. Так более. Так, сидеть. как-то стрёмно. А волны пойдут. Все хотели стрима. Больше всего этот капитан переживает. Ну, конечно, все. Кто сильнее что всех тут с спасательными жилетами что здесь что у тебя по спасательным жилетам нема смешно бляха. ни хрена не смешно оно вот оно На плотики где лежат смотри только это резко только не поворачивай сережа в прошлый раз ты поймал большого большого карпа что ты сегодня решил? Э... Ну, сейчас я хочу уже ну, да, сома, уже карпом. Покажи вот какого ты, покажи какого то хочешь как минимум, сома. Минимум, вот как я как ты? Да, да, да. Метра полтора. Так, так он же э, Александр, он же сколько ты э, червей? 5. Кор 5 коробочек, самый больше. Пять коробок не черного червя. Черного. Друзья, вы поняли? То хотите поймать червя, вернее, поймать сома большого, нужно брать 5 коробок червя. Минимум минимум улыбаемся и машем начинается так делаем на чердаке о красота слушайте вообще ветра нет круто да тишина ты же погоду подбирать ну да смотри вообще полнолуние постриг какая тишина Штиль. слушайте а? А? Мотор, 4, ну, а так, Михалыч, тут надо содержимое у тебя чуть-чуть взять. А, беру, беру, беру. Да я понял. Топливо, топливо. топливо, топливо стекло, да, стекло. Лю горох и... Польный вперед. Почему с мягким знаком? Машинал нам. Машинал. Это тут наши вещи. Ё-парный театр. да да да Так, смотрел? Нам был арбатский турнир, а да, не да. там был в этом, первом сейчас. Что, место в принципе хорошее, ну, отлично рассчитывал так, чтобы под поляну большой людей много. Ну да. да тут хватит с головы. Я думаю, что да. Лагерь можно будет там, ближе, там где Да нет, ну вот уже прямо уже готовые вот да, да, под палатки. Так, Жень, скажи, пожалуйста, что у нас по глубине? Метров восемь, 78 восемь метров. Так, клюет? Сазан, сон тут? Ребец, карась, все. Абсолютно все. Хищник? Судак, да. То да? есть, как бы, сласти на судака, можно прокидать Ага. Ну, так будем делать. Добро. Ладненько, будем разгружаться. Друзья, матрас сам надувается, такой, то есть, я его открыл и закрываю. Все этого воздуха, в принципе, достаточно. Не делаю. думаю где рыба уже три удильщика заброшено, да я просто его забросил но... но но тишина слушай рассказывайте а что рассказывать ну готовимся ловить рыбку большую и маленькую ага. главное не забывать ее выпускать Будет флэп? и фой тоже я просто под камышиком хочу попробовать. Раз, два, три, четыре, пять штук? Да, всего пять будет. Ну, это экспериментальная, которая я кидаю. У меня везде разная насадка. Абсолютно везде. С одним ключком? Конечно, только с одним. То есть количество крючков не нарушается? Нет, нет. Ни в коем случае. Лов же плюнул, и он стоит. Так у нас один, блядь, на двоих, сука. О, у нас о, тоже один о, на двоих. было, блядь? Да я включил штуку. А. Как, бля, Андрей, вы уже запросили Нет, пока еще нет. Мы морально созреваем. Вот. И планируем охотиться ночью на сома. Поэтому купили два ведра черных червей. Притом никому не хватило. Пришлось брать их. За 70 километров от города. А вот. а это та, которая Но слава богу, все с червями. Теперь осталось О, быть всем ли сама. Алюминиево это не осталось. Ну, посмотрим. Да. Главное, чтобы ваши. Это факт. Это как бы свершившийся уже практически факт. Просто он, он еще не материален. Типа, да? К вечеру а? все будет. подсадок, да? Нет, Нет это под... То есть будем кушать жареного сома. Вообще Паша, не вопрос. Валерий, как вам сегодняшняя рыбалка? Пока замечательно. Да. Настроение отличное, позитивное. Ну... Вылов, скажем так, увидим по итогу. Ну да. Мы приобщаем. Главное, главное, приобщаем. Главное, Видите, мы... Главный э... процесс. Паша, вы каждый раз все больше и больше людей приобщаете к нашему движению все так ну, Конечно. Я стараюсь. Я выполняю всю самую ответственную работу. И я это заметил? Да. Шашлык я жарю бляха-муха. Сейчас закормим. Э -э ну не знаю. Тут вроде бы течение не такое, как в прошлый раз было. Ага. Значит, кормушка гелик 120. Ага. Думаю, выдержит. А, здесь нут и горох. Что так, ждете? Поклев. И.. И пока нет. Понятно. Палатку еще не расставляли? Еще нет. Понятно. То есть Все впереди. Главное сейчас уже начать ловить. Я правильно понял? Да, поднимаюсь? да, да. Ждем в ожидании. Чудо. Ну чуда. что вы ловите? Два макушатника и фидер. Фидер на опарыш. А макушатники на волосы, на волосы? Не, просто пенопласт на обычном крючке. Пока не знаю, пока проводим разведку, не знаю, пока что от червяка до силиконки, змешанной приманки силиконкой с горохами, просто чистый червь, чистый горох, пока проверяем. Пока для такого русла не достаточно широкого, блин, довольно сильное течение, надо тоже это и Пока улавливаем. Сколько так, пока... грамм? 110 грамм. 110, 110 грамм Стоит нормально? Eh, ну, достаточно непогано, в принципе. Если на 2 часа кидал, впало где-то на 11, ну такое. На 11, надо, да? Да, а надо ага, то есть. Минимум где-то метров 8 есть. Да, да, да. Да, да, да. да метр 80, приблизно. Ну пока нет, очукуем першу пухлеву, цикаво будет Ну просто смысл в том, что еще команды не было ловить. Сейчас я заброшу, поймаю первую рыбу, и после этого, пожалуйста, ловите Сколько хотите? Ну, могу поспорить просто. В прошлом году первый я поймал рыбу. Это да. То есть, возможно, право первую поймать рыбу за мною залишается просто так. Пока учим. Горох я вижу, да. Горох, да, горох собственного приготовления, там горох уже собственного приготовления, но с легким бродением, Такое эксперименты по макухе, разная макуха, солнечная, кукуруза, горох, все пробуем. Пока непонятно. Ну тогда ведь я уверен тогда, что у вас все получится. Обоевского, да. Нет, не Подошел, да? Кис заражал. У меня что так Все. долго шел? Вон рыбка налета. Не, подрезвушки не Сало. Это не вот. Так, друзья мои, а, но... первая рыбка. Ну это. Ну это даже нельзя. Ёма, это это ж первый карасик, это, это карп. Карп. Ёмайе. Это карпик, карп, но такой. Первый карпик, друзья мои. Так. Хочу отметить кто, кто поймал этого карпика. Кто сказал, что поймает первым этого карпика? И кто его первым отпустит? Ты с ним договорился после заранее. Ну конечно. Я, во-первых, не с ним договорился, а я еще договорился с этим самым. С Женей. С Женей, да, с перевозчиком, что Женя. там где-то и цепляет. Ну да. Сейчас ты мелко договаривался. Первый карпик это надо. Он специально. Он ждет трофея. От трофея такого. Надо было налить. Да. Он когда сказал, что наливают и отпускают да. Наливают, отпускают да, да. Так Он сейчас расскажет Паша, покажи Ага а Это туда же Козлик Козлик? Да, да нет, Это отпускают. Козленочек Е? Кормушка, да? Чуть если может даже и рыба есть Что-то есть, да Ой, ей, да. Тут больше, чем поет. О! Что, тебе подсаг давай? Да, можно. О, карака, елки, пал. Килограм, да. Человек поговоришь, не, а он не хочет. Я ждал, когда он куда нет, все малый <звы> Не, он у меня самый большой, ну да. ну да, ты пока самый... Самый большой Да не, ну, килограмм да. есть точно Есть, есть Бля, клевал я, конечно, вообще Ну, я тебя поздравляю, у тебя самая большая рыба пока да. Бикфиш, фиш <звы> твой Приз, Приз зрительских симпатий Короче, лещ, лещ переспал в Скажем так. Слушай, ну вообще супер. Прикольный лещик. Угу. Как тарань, слушай. Ну я же говорю, лещ с таранькой. Может э, Да нет, ну он лещ, вот он морда леща, да, вот как бы все палатки леща. Вот и плавник верхний леща, а вот размер как бы тараневый. Угу. А морда вот такая вот тупая, лечёвая. Угу. Так, что там у тебя? Вот рыба, оказывается рыба есть, и рыба пойдет у нас на уху. Рыбец. Походу это рыбец, да? Слушай, а он не в красной рыбе? Он не в красной книге? Да нет, рыбец. Точно? Да. Ну ладно что 6,9, да, у тебя? 7 метров. 6,6, да. Это базовый режим, потому что потом на детальный переключимся. Еще раз пройдемся. 7 метров? О, показала рыбку на ну, поверху. Ну, это, скорее всего, водоросли. 6,7, немножко... 6,7. Да, ну пошла вот бровочка уже. 6,3. Ну, уже пошло к 5, там, 5,4. 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2. Ага, Ну понятно. Вот. Ну сейчас еще вот вымотаем. Посмотрим, кстати, здесь вот возле ребят поплавочников. Это что, дипер, да? Да. Два метра семьдесят, Паша, вот здесь. Да, кстати, видно, да, вот где рябь идет, да. а потом после ряби идет такое, как полосок. такая, да? да? Противоток, идет, да. Противоток? Ну да, получается, где идет русло, сильнее течение и ветер не дает гряби быть как бы ну вот э, в одном как бы фазовом скажем так состоянии да. да с той водой где течение меньше и она отличается сразу выделяется вот как бы его видно вот если даже так вот встать посмотреть там по брикам вот русло идет а, как бы ка... оно влаживает. это видно кстати да очень-очень видно вот русло идет да его заметно сразу но здесь камера все тоже передает Там, вам. И холод как бы ничего не нужно. Вот видно четко русло. Не будет. Да, да, да. Смотрите. Очень надеюсь, что вы увидите его. Там потом уже То я есть... Переш... По сути, даже не нужен холод для того, чтобы определить, где русло. Да, да. да, да. Друзья, ловите лайфхак. Смотрите, прямо нырять на реке и сразу определяете, где русло находится. Где глубины? Вот, где потенциально находится рыба? Хищноловы знают это, особенно там, где водоворотник, вот такие противопотоки, они обожают, там сразу стоит в омуте какой-то интересный хищничек. Друзья, это Андрей, рыбацкая беседка, тоже YouTube-канал, так что если что, заходите на мой YouTube-канал да. и смотрите на... Обычно я везде, как бы где бываю на рыбалке, вот сахолота, запись экрана выкладываю на канале. Там геолокация есть, то есть в принципе вы уже находясь там будете знать. Что сегодня будет находится. видео на нашем, ну, то есть на этом месте будет видео? Ну пока я не, не снимал, потому что еще как бы мы полностью не разложились, мы так еще. Вы сегодня отдыхаете? Ищем ключик. У вас реал, релакс? Нет, мы ищем, ключик. ищем ключик. Так, барабанная дробь, друзья. Там. Балерра идет. Там, Валера, зато есть полотенце, вы поняли, да? Тут все по-взрослому. И вы мне пока делаете кофе. Я уже, уже готов. Я уже тебе Но сахар кидаю, Валера. Валера, между поплавками, короче. И моими удилищами. Ага. И как еще карпа найти и насадить на Вот здесь. Да. Валера, Танечко вот туда на туда те удочки карпа цепляй. <звук> У-ху-ху! <-ху>, красавчик. Вода холодная, Валера. Проблема в тот душе Б. А. Блин, тут болото. Давай руку. Нет, давай руку. Друзья, от меня все для вот клево. Это, это клево. Это клево. Красный Вот это да. Ваша кава. Ну, подожди. Дай вот тут. Вытресь. Супер. Вот такие вот у нас подписчики канала все для клево. Вы поняли, да? Октябрь месяц, сегодня куча 18-19, 19-19 да? Погода хорошая, шикарная, вода тоже Паша, ну покажи что там у тебя Так. настоящая, уха На уху, да? Да Ну это вкусная уха Ну да а, будет целевая у. Так, э, да, Сергей, что там у тебя? Да, словил вот трофей свой первый. А, ну. Вот такая а, вот. так это снасть на, на сома, да? На сома, да, маленький крючочек. такой. Ого. Вот так. Да, Полез ага. Такой. Так что сейчас буду сома ловить. Ну, все. А как тебя поймал? Подцепил, да? Ну да, думал рыбу тяну. Тянуть снасть чужую. Без рыбы. Ну все, огонь. Насади, насади, у тебя есть черный червь? Есть Ну все, огонь. там, короче, куча рыбы везде. Надо Ты плевал, Хочешь его забрать? Есть Может, рыб, есть. Да О, даже ведет рыб. Маш, о, я сейчас Опять маленький горов. Да, коробка. Нет. Хочу карась. Такое, есть, маленький коробку. коробчик, да? Ну это <звук> да Нет, <звук> какая там даже 60 грам не было. Полкило руку. Да. Скажи, что папу позвал. Да. Мало. Позови папу. Малыш. Так, Леня, что там у тебя? Рассказывай. Карась. А ну покишь. Ага. Хороший. Походу он нормальный, да? да не, не протокольный. Я тебе скажу, что он на уху пойдет. Да. Был, уху есть, уху есть. Еще на месте. Друзья, у нас полный стиль. Начинается уже брать огонь. Шашлык уже готов к тому, чтобы его жарить. На столе такой небольшой беспорядок. Короче, как обычно. Не, приехал. Дэвид, Друзья мои, приехал. у меня тост. За наверное, тех рыбаков, которые да. решились, поверили и решились приехать сегодня на это прекрасное место. За тех, кто не типа, побоялся, за тех, кто э, изменил свои планы. Да, и все-таки приехал. А если не изменил, подстроил свои планы. Даже. А если у кого-то это было все в планах? Все. А для тех, у кого Я даже стоя хочу выпить. У кого было там в планах поехать на рыбалку, вот за Сережу, который год ждал этого. Три дня работы, блин, я вот так просто оставил, ну ладно, потом. Даже... И да, я читал, Ну писал. вот та же самая ситуация, что, что, что мне... Я год мечтал обратно запара. приехать сюда, я, да? да? Я, я читал приехать. Помнишь песню на 9-й международной конференции в выступали? А я люблю рыбалку. Я хоть один форум-то будет. Уже сегодня ну, был. Ну один уже был. Нет, то не был не коров. Тут был маленький. Нет, то было... коропец. Было... Коропец. Нет, да? ну, ну же нормальную так. рыбу говорим. Да. Ну все, все сейчас и сейчас будет. Да ты сейчас Это есть стол по. запачкаешь. Да? Будем. А тут под ногами просто. Я давай, давай, давай, там не можно нечетаться между уже. Между... А, да, глаза, здесь прямо. Смотри, смотри. А так они около пацанов или палатка. Смотри, да, под деревьями. Да. Смотри. А так кто? Бог его знает. Не вытекайся. Начинается экшен. <голос> <голос> <голос> <голос> <голос> кто был? Надо пацанам показать, у тебя курс. <голос> Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для клёво». Сегодня в очередной раз мы решили приехать в Вилкало, чтобы порыбачить в Уже как бы начинается у нас традиция такая, и это очень здорово. Компания у нас небольшая была в прошлом году, а в этом уже в два раза больше. Уверен, что в следующем году у нас будет еще больше. Планируем быть на рыбалке примерно где-то дня три. Еще, честно говоря, даже толками не решили, сколько. Провизии взяли на неделю. И уверен, что у нас все-все-все получится. Это первая часть видео. Скоро ждите продолжение. Ну и приятного всем просмотра.